Германия заявила, что ждет нашу молодежь до 25 лет. Польша заявила, что пора бы сделать так же, как в 1900 каком-то там году, чтобы принять всех россиян, которые бегут от того, что происходит в их стране. И с чем вы думаете, господа, это закончится? То поколение 40-летних, которые сидят сейчас дома и никуда не хочет выходить, ничего не хочет делать. Закончится это тем, что мы с вами останемся тут одни. Потому что никто нас не станет кормить, никто на нас не станет работать. Если те, кто прожили полжизни для того, чтобы получить ипотеку и ее оплатить, остальные полжизни вы не сможете, а дай боже, полжизни, вы не сможете содержать собственное жилье. И все вот это ваше, посидим, помолчим, нас это не касается, вылиться в то, что вы все, мы все будем побираться на помойках, а на эти помойки выбрасывать. Даже некому будут приличные продукты. Потому что вся молодежь свалит нахрен из страны и правильно сделают. Я своим детям соберу чемодан в первую очередь.